Давай, родная, иди сюда, иди, иди, иди, иди сюда. Наверное, даже две штуки, три. О, какая большая. Сегодняшний улов. Так, друзья, всем снова здравствуйте. Мы сегодня уже как третий день в Дании. Обходили тут уже озера, посмотрели, где-то пробовали рыбачить на форель. По форели как-то не очень, не хочет она ловиться, ну или мы не умеем ее ловить. Ездили тоже в анды, пробовали селедку поймать, поймали две штуки, как-то тоже она слабенько клюет. Но вот сегодня решили съездить в Торсминдове на прогулочку, ну и заодно на разведку посмотреть, как там клюет селедка, если что, попробуем там поймать. Так, вот мы две песни спели и уже в минды вот Такая тут деревушка, там он Хафн, порт, вернее, на русском. О, на селедку стоят, сейчас посмотрим, ловят нет. В общем-то, здесь тоже не очень-то активный такой клев. Ловят по одной, по две, вот так вот, на 10 человек в пять минут одна рыбка. Возможно, то, что еще шлюзы открыты. Когда шлюзы открыты, вроде бы селедка не так очень хорошо берет. Так, друзья, по эту сторону моря, по эту сторону фьорд. Тут вам тоже куча рыба рыбаков, которые ловят селедку, либо пытаются. Сейчас посмотрим, ловят ли они и здесь, по эту сторону. Ну вот там... В ведре вижу вроде бы есть немножко селедки Вон там у дяденьки уже почищена селедка Вон вытащил один как раз есть селедка ловить надо а мы ходим только смотрим yeah. как кто-то ловит yeah. вот как я и говорил здесь по эту сторону ферт и здесь через мост под низом шлюзы, и там вот море. Ладно, тогда сейчас пойдем прогуляемся немножко, познакомимся с Торс Миндой. Ну, а там посмотрим, может быть, пойдем на селедку покидаем немножко, попробуем поймать. Пляж находится, думаю, что вон там где-то за вот этим вот бугром, за этой сопкой. Там вон детская площадка есть большая. Здесь на самом деле в Дании у них вот такие вот небольшие деревушки. Куда-то что-то посмотреть, сходить сильно, такого нет ничего. В основном такие домики для отдыха и пляж, больше ничего. Даже магазинов и то не в каждой деревушке найдешь. Что, Денис, можешь на рыбалку на вот этой лодочке рванем? Вот, Денис, уже рыбачит. Что, клюет? Как сосиска а, Вот такой вот пляж в Торсминде Но тут наверху ветер аж с ног сбивает Тут вообще ветрище Вон там смотрите пляж, пляж, пляж офигенно, но ветер. Не выдержали мы, пострелили, как люди ловят рыбу. И тоже решили удочку одну достать. Вон Деннис вторую уже поймал, селедочку, Ну-ка, а Денис посмотри на меня. Молодец. Такая вот селедочка не мелкая, хорошая. Все, ловим. Реша такой, я не хочу, чтобы Деннис сам закидывал, поэтому одну удочку пока взяли. Я буду закидывать, он будет вытаскивать. В общем, поймали мы немного селедочки, поймали 7 штук, видимо, косяк подошел, немножко покрывало, потом прекратилось, мы собрались да поехали. Поедем домой, теперь будем жарить рыбу купленную и селедку тоже пожарим. Так, вот наш сегодняшний улов, 7 вот таких вот селедочек поймали и килограмм трески купили. Все, сейчас будем жарить и будет у нас сегодня вот такой вот ужин без рыбы. У нас очередной банный день. Сегодня третий день уже, как с деньцем в бане паримся. Сегодня у нас будет свинником банька. У меня правда, будет обычно, это у тебя будет свинником. Правда, маленькая такая это зал, на что здесь толком не, не лечь, здесь метр ширина наверно, поэтому будем сижа париться. Я не Холодно. У меня, друзья, дубовый веник рулит прям. До сих не нагрелась. Дубового веника это вещь. Запах прям на, на всю эту ванную комнату. Не говоря уж про замок. Офигенно. Офигенно. Закрывать дверь бегом. Тупо. Понеслась, друзья идет. Следующий день мы снова на рыбалке в Торсмида. Правда, сегодня стали на противоположный берег. Здесь было поменьше рыбаков, больше места, поэтому решили сегодня здесь попробовать. Да и рыба здесь вроде неплохо клюет. Я так увлекся, что даже и про камеру забыл. И вот сейчас уже спустя полтора часа, наверное, я только камеру включил. На улице дождь, дубак. Денчик уже в машину греться убежал. У меня азарт, я рыбу ловлю. Нет, нет, нету. Вот теперь есть села. Давай, родная, иди сюда, иди, иди, иди, иди сюда. Наверное, даже две штуки, три. О, какая большая. Селедку ловить одно удовольствие, особенно когда по две, по три не за раз. Просто кайф. Зацепов здесь очень много. Оторвали уже на самом деле много снастей, за счет чего у Дениса пропало настроение на рыбалку. И вот я очередной раз оторвал свою снасть, и он мне уступил свою удочку на горит порыбать на мою удочку я пойду немного отдохну погреюсь нету сейчас есть сидит нет уже не сидит О, опять взяла спрыгнула маленькая есть или не очень маленькая Нормально, маленькая. Оп, слетела. О, теперь хорошая. Если не зацеп. О, спрыгнула. Спрыгнула. Хорошая была зараза. Чего тут одна? О. Просто надо это, тактику поймаю в это. Видишь, я ее чисто там жду, пока она клюнет, а потом вытаскиваю. Это... Это весь наш сегодняшний улов. Но это еще не все. Завтра мы отправляемся снова на рыбалку в торсминды. И снова мы в торсминды. На этот раз на ту сторону не пошли так как вчера там было очень много зацепов, много оторвались снастей. Решили встать здесь, к шлюзам. Правда, что нас очень удивило, здесь по эту сторону, со стороны шлюзов, рыбаков не было вообще. Все рыбаки стояли в сторону порта. Но они стояли так тесно друг к другу, что мы даже не думали туда к ним присоединиться. Но видели, что они тягают рыбу. И чтобы не тесниться, мы встали там, где было свободно и просторно. Ведь селедка, если она идет, то она клюет везде. Но не тут-то было. Ну и, в общем, зарядил я Денису удочку. Сам пошел в магазин докупить кое-какие снасти. Прихожу, у Дениса спрашиваю. Денис говорит, не клюет. Но при этом я вижу, что со стороны порта люди тягают одну за одной. И смотрю, что там между рыбаками есть еще одно небольшое местечко. Вот мы с Денисом перебрались быстренько туда. И тут у нас дело пошло. Ты тоже взял? А, Денис, мы с тобой вместе ловим. Я поймал, ты поймал, я не поймал, ты не поймал. А ты считаешь Что больше? По-любому По а вот, а Вчера там так клювало хорошо, но то, что отрывались часто, у него уже потом шпаса не было Ушел, ну и ветер, дождь А, да, главное, главное уже так он болел. Я мокрый не спрошу, не убил, не все. Капец взял. В сторону делай удочку. Денис, тебе нельзя про это говорить, ты потом удачу пугаешь. Пока клюет, радуйся. Рыба? Походу да. Ага, вот она. Вот она, вот она, вот она. О, Денис, столько эмоций у тебя! Скажи две денис Или три? А, это она за спину так взяла, поэтому она. Смотри. Прям захребет. А вообще, не да не Ай, она не упадет она. Какой ему если ты пока ждешь, у меня рыба клюнула. О, как красиво идет. И наверх. Но она сама к берегу плывет. Вот как красиво идет. И наверх. О, опять сидит. Нет. Вот сейчас сидит. Вот даже две или одна большая нет что так тяжело шла о моя сошла пока камеру включал моя сошла давай лови раз понял я он сейчас наоборот Денис, не вытаскивай быстрее быстрее быстрее быстрее видишь корабль идет ты куда кинул Отпусти вниз, вниз отпусти. Все, пускай лежит. Сейчас зацепит, уже зацепил. Ты зачем кинул, ты же видел, что он шел. Ты что делаешь-то? Сейчас завяжем. Ничего страшного. Вот это была большая рыба, 100%, даже вот их, ты не смог ее выстрелить. Вам мне так и скажите, я бы все А как красиво идет. Не, уже не идет, Но сопротивляется. И Денис тащит. у берега а малышка совсем как красиво она идет да Денис? давай драйф драйф жду пока она драйф клевать начнет. Окажись клюнула? Нет. Или дох-дох сидит. А, Денис тоже поймал. Сейчас я вытащу. У меня две, Денис. Опс, одна слетела. За все время в Дании это была наша лучшая рыбалка. Во-первых, погода была просто обалденной, солнечно, безветренно. Во-вторых, клев был очень хороший. Мы с Деннисом так в азарт вошли, что уже начали дурачиться. Вместе на раз, два, три закидывали и вместе вытаскивали рыбу. Вот такой вот был клев. Но ну, а в-третьих, рыбачит со стороны порта. Это просто одно удовольствие. Ни течения, ничего. Ты с соседом не цепляешься. За счет чего ты не нервничаешь и не тратишь время на то, чтобы перецепить снасть. В общем, было круто. Денис получил столько эмоций, ну и я само собой. Нет, есть, есть. Нет, <весел> Взять. Дай-ка мне тряпку руку вытяжу есть как? О, не со а две. Опс, молодец какая. Ух, почти не было. Давай, давай сюда. Почти не было как что-то. А по ощущениям? тебе надо быстрее выводить все видишь Миша ушла ты ей даешь время освободиться вот в таком месте мы сегодня друзья рыбачили со стороны шлюза сегодня не клювала Шлюзы были открыты и рыбачили со стороны порта, со стороны порта, то есть вот здесь вот брало хорошо, наловили. Вот ведерочка, мы 10-литровая с Денисом вдвоем. Денис сегодня у нас наловил на ура, у него сразу азарт появился, то, что плевало, и не цеплялись тут, как вчера, вчера много было зацепов, ему не интересно было, постоянно отрывал. А вот сегодня ему было интересно, далеко кидать не надо, прям под носом кидает и... Прямо у берега ловит. Рыбалка удалась. Понравилось нам сегодня. Да, Денис? Mm -hmm. Денису понравилась. Наверное, даже больше меня сегодня поймал. Все, друзья, это была наша крайняя рыбалка. Здесь в Дании. Завтра мы уже сдаем домик. Часов 10, наверное, домик сдаем. И уезжаем, едем домой. Поэтому на рыбалке это все. Сегодняшний лов О. Ну, пипец, Денис Ты ее будешь чистить?